Всем привет, кто со мной впервые и не только, с вами возрожденный Сони. В этом видеоролике я расскажу про 5 пар Майнкрафтеров, которые жизненные пути разошлись. Так что ставь лайк, заваривай себе чайочек и погнали! Первая пара, Эдисон и Шадл Престок. В интернете немало информации о том, как познакомился Эдисон с Жекой. Или наоборот. Но ну, я уже не знаю, правда ли это или нет. Но покопавшись в интернете, я нашел, как познакомились с Жекой и Эдисон. И вся история их знакомства была такова. Эдисону в один прекрасный день нужно было снимать видеоролик. Он искал, с кем бы его записать, и нашел Жеку. Эдисон написал Жеке, что типа, вот записывать ролики, и давай дружить. Так они и начали снимать будущие ролики. Но потом чуть-чуть погодя, вся святая троица а именно Жека, Эдисон и Игорь, решили встретиться в Москве и отдохнуть. Познакомились получше и много чего интересного. Отчего об этом история и умалчивает. Куре Эдисон и Жека перестали снимать видеоролики вместе. Но, наверное, логично будет предположить, что это потому, что они поссорились. Скорее всего, причина ссоры это проживание вместе. Они тупо надоели друг другу, а также смена контента и кругообращения серьезно отразились на их отношениях. А также после выхода клипа Нет, хватит, в котором появился Эдисон. Начали строить теории о их воссоединении. Но сам Жека опроверг это на стриме сказал, что все ютуберы, встретившиеся в нем это отражение пути шедл пристака. Вторая пара компот и реколит. Информацию про компота и реколита было искать сложнее остальных так как информацию Компот все еще не рассказал. Про их сору ничего не известно, но есть довольно-таки интересные теории. Но перед тем, как рассуждать над ними, давайте посмотрим их стар. Данная пара э, била все рекорды. Била все рекорды просмотра в Майнкрафте, в тематике мультики. Ну или как там их называют. У них э, до схождения были разные тематики и стили. К примеру, Компот снимал случаи в своей деревне номер 13 и так далее. А Риколид снимал только про нубиков. Скорее всего, что-то вроде совместного пиара, или что-то в этом роде. Скорее всего, у них дальше общение не пошло, и поэтому их общение не было сильно крепкой, из-за чего и развалилось. Самая популярная теория, это то, что Риколит попросил пропиарить его на компост за бесплатно не хотел ему делать. И пошло-поехало. И в итоге они плюнули друг на друга и разошлись. Все остальные теории под копирку. То один другого кинул, то наоборот. Ну а мы будем ждать, пока... Риколит да Сайватия, то, что рассказал нам, почему же они поссорились и перестали снимать иходный контент. А мы двигаемся дальше. Третья пара. Фиксай и Фиксплей. Новость о ссоре Фиксплея и Фиксая разлетелась по всему комьюнити Майнкрафтера. На одном из стримов Фиксая спрашивали, почему ты не помиришься с Фиксплеем, а он ответил, что изначально он хотел создать дружественное комьюнити, что-то похожее как у Демастера и Уаида. Аида. Но все обрушилось в один момент. Точно причину он не указал, но подчеркнул, что хотел с Фиксом помириться. Он ждал, долго ждал, так и не дождался. А пока я искал эту инфу про эту пару, я нашел продолжение этого аттракциона. Под одним из видео с таким контентом, Фиксплей отметил, что совсем все наоборот. И это он кинул ЧС его, а не так, как говорил Фиксай. И тут может сразу прийти мысль, что кто-то из них вред всему комьюнити. Только вот Кто? Узнаем мы это не скоро. И у них же есть общий друг с Кьюди, который теперь перешел на другой канал под ником Сайджи. Ну так вот, он рассказал якобы настоящую истину ссору. Типа один с другим не захотел снимать и так все разошлись. После чего Фиксай написал, что нельзя доверять желтой пьесе и каким-то левым людям. Лично мне кажется, что виноват в этом деле Фиксай, так как возможно после ролика Сайджи он почувствовал запахло горелым и решил привести какой аргумент, а на чьи старение ты решать вам, пишите в комментах за кого вы. Ну на этом уже все, спасибо что досмотрел до этого момента и у тебя хватило сил сделать это, знай ты лучше, ты не зря посмотрел этот видеоролик, ты сделал мне приятно и у меня появилась улыбка на лице, а также не забывай про подписку, колокольчик, лайк и комментарий под этим видео. А у микрофона был возрожденный Соним, всем удачи, покедово.